Еще забыл, мы же ведем подсчет. Сколько что обходится. Истотека, короче, кому за 80. Ну все, первый нас смотрит, а это видишь 2013 -го года. Сам виндизель дизель здесь. Смотрите, какая красавица стоит. Просто огонь. Котлета готова. У меня руки просто золото. Вот это вот просто антисанитария. Блять. И не конек не на. Закончался уже 360 километров. Остановился. Оп! Скользко как. Посмотреть тюнинг не отпал. Брызговики на месте. Здесь все на месте. Погода минус 9. Уже так склизко начинается. Расход показывает 12,7 на сотку это что 7,9 литров если в обычном измерении но так пока полет нормально все хорошо едем дальше резина китайская пока не пойму ну как-то все равно есть немного неуверенности в ней покатаемся посмотрим как раз мне кажется будет очень очень Тяжелая дорога по погодным условиям, смотря. Так, заправил под самое горово Сейчас будет математика. 34 литра. Получается, вчера заправил 54 литра. Также под волны и проехал нет вообще какая-то математика серьезная 440 километров на двадцатке -ки ровно Пиздец. ну прям помню что 54 Сейчас выясним я подвел математику Блин, вообще люто 444 километра я проехал и потратил 34 литра бензина это получается вообще херня 7,7 где-то расход а по вот этому расходомеру по японскому получается если 100 разделить на 12,7 7,8 показывает ну плюс-минус мы правы точнее вот эта беда не врет ну и надо учитывать то, что на каждой заправке по-разному уже обманывают. Где-то долили, а где-то не долили. Так что, ну ладно, едем дальше. Наша любимая рубрика, проверка заездки, кафе встреча? Так, ну выглядит пока очень все цивильно. По крайней мере, если начать с туалета, где руки моешь, там все чисто и убрано. Давайте посмотрим сейчас. Вот так выглядит. Ну, сейчас возьму и покажу. Цены скажу. 10 лет вышел. 320 рублей. Суп, сложный гарнир с мясом. Грибы с мясом и компот. Попросил чеснока, обычно проси денег. Ну, вообще без вопросов дали. Осталось попробовать, вкусно или нет. Очень вкусно. И бюджетно, и вкусно. Поселок Зоевска называется. Прям третья все там вот танцы уже но ну, сейчас уже сделали платную, что-то типа 160 рублей стоит э, проезд. Сейчас посмотрим сколько. Ну пришел момент оплаты, сейчас посмотрим. Сейчас я справа. Что правильно интересно? и крестик не показан. Придется переехать. Вы кто такие? Я вас не звал. Сейчас пробуем здесь. 160 рублей здравствуйте Все, открыли по карте 160 рублей Я не знаю сколько по расстоянию сэкономил может что-то и сэкономил Едем дальше Время сейчас секундочку 8, долетели до колена это кафе Калина. что получилось сейчас скажу 888 километров от все риска ну и на манеже все те же ну. просто нереально много перегонов потому что автовоз стал очень дорого стоить все идем кушать как всегда эх В копилку сюда еще 390 рублей за кафе коляна едем дальше очередная заправочка. сейчас посмотрим сколько в копилку упадет копилку трат 2200 и кофе стол там 20 рублей короче 2350 плюсуем едем дальше так ну вот пиночлег первый время час ночи 1334 километра проехали. Все, первый день вот такой. Всем спокойной ночи и приятного аппетита. Что, всем доброе утро. Вот такая погодка избал дороги. Ого. Замерло машину полностью. Пока спали. Обнулили. Теперь и второй день, поедем. Так, очередная заправка. Заправили где 346 литров. На улице просто нереальная погода. Минус 18. Ветер, бля. Такой непонятный снег. Все так непонятно. Очень холодно. Все, едем дальше. Ну, осталось еще позавтракать, конечно. Кафе хуторок. Ну, будут будто поднабить. Сегодня же еще не кушали. Кстати, неплохое довольно-таки кафе. Ну, не там.. Кухня такая не изысканная, чтобы ресторан, но нормально. Что будем кушать, мальчики? Я много. Оливье и майонеза побольше. У нас столовки столовке хорошее оливье давали много. Однажды я даже в обморок упал. Накушался. Меня мастер домой нес. Какая отвратительная история. Здесь, короче, обещали огромный кусок мяса. Во всю и еще у них, короче, подозрения возникли, когда я увидел, у них цыганский соус. Ну, опасное кафе. В копилку трат 420 рублей в кафешке. Тут, на, записали, едем дальше. Немного тюнинг разорвало. Надо что-то как-то отрезать. Побьет по сначала ...свечало, что ему пришлось очень много ездить, поскольку с каждым разговаривал лично. Но это означало также то, что против. Очередная заправочка. 1890, литров. Бля, вообще нереальная погода. 23 градуса и витрина. А, такой дубак нереальный. Двигаемся дальше. Уже вечереет. Время с температура минус 29 ну прям чувствуется что машина стала такой скованной ну и сразу же расход 11 6 там э, переводе короче был 7 9 литров на сотку ну в нормальном исчислении стал 8 6 даже 7 8 был вот так температура жестко действует на расход хотя морда вся видели закрыта пленкой Скорость движения вся та же, просто тупо стало. Очень-очень холодно. Я думаю, наверное, в часу ночи или там 12 за 30 опустится температура. И едем потихонечку. Так вроде пока везет дорога сухая, вымороженная вся уже. Снега, ничего нет. Гололёда тоже. Не прошло, короче, полчаса, 7 часов вечера. Температура минус 32. Бля, прям чувствуется так неуютненько. благо что хоть дорогу сутка, ветра нету Вот что и тогда, наверное, до 35. Я наврал на счет 32. 35. 33. Бля, так как скачет. Сейчас Короче, 35 Мы что это. Мои любимые цены на бензин ДТшка, он 75, 57, хорошо так. Оазис. Руки просто отпадывают. Короче, получилось от 2,415. Ааа, дубак! Вечерний ужин, 570 рублей еще, раз Думбан вообще просто нереально 32 А у нас начались 10 вечера Приключения Температура минус 33 Там перехватил антифриз На систему охлаждения батареи ну, Чек вылез Хорошо что мы не так далеко были Сейчас зайдем на СТУ Или туда загонять надо Или что-то Но ну, что-то решать Расскажу дальше Так машину загоняем в бокс Бумеранг нашли Сейчас надо найти концентрат. Правда, время пол одиннадцатого ночи. Ну, надеюсь, найдем. Растает, добавить концентрата, чтобы температуру держало. Короче, по трассе там до 47 обещает. обещают. Вот такой вот морозик. Получается, 4 заправки. Объехал я все в столь прекрасном маленьком поселке или городке. И концентрата нигде нету. Придется курить до завтра. Ну, ночевать здесь, ждать, пока магазины откроются, искать концентрат, добавлять, разбавлять. Ну и после чего продолжать. Свои блядь, приключения. Вот такая вот то время. Все вроде оттаяло. Здесь, короче, все шубой покрылось. Осталось концентрат найти. Поверим. Минус 35 Короче за сегодня Получилось всего 1200 проехать Но ну, причина уже Понятно почему И завтра до 9 как минимум надо будет ждать Чтобы магазины открылись и Купить жижу Ну антифриз И ехать дальше Короче потеряли очень много времени на ровном месте Так что всем спокойной ночи Всем доброе. У нас до сих пор вот такая температура, минус 35. Короче.. костики как мерзнут. Короче.. Короче, в этом. В Новыхе нужен розовый специальный антифриз. Ну и что-то посмотрев на это, я решил в више тоже купить, заменить полностью. Чтобы было паливал короче вот так сейчас вот. Здесь все так к морозу приготовлено прям пена и вся все строение но я так понял из контейнеров сделано вот так будет изнутри магазин из контейнеров просто скреплен кучу это так из контейнеров да сделано да. Ну, Обрезано. А сверху пены. Залито все. Все, вроде антифриз нашел. Говорим по правам. Так, антифризу купил. 900 рублей. Сейчас загоним. Замерили здесь антифриз. До минут 20. Так, ну все, поминули. Антифриз. Сам антифриз обошелся 800 рублей. Uh... И замена 900. Ну, покушал пока все меняли. 450 рублей. Все, все в дорогу падают. И здесь тоже все поменяли. Но это там уже другая кухня. <мышленный> ну все, выезжаем. Все поменяли. Надеюсь, больше проблем не будет. Бля, душевный вообще тип. А -а -а. Вот номер. Чернышевский. Бумеранг. У него у самого крон гибрид, и здесь мы не смогли для гибридных установок найти антифриз. Парень без базара просто, ну, у него был свой, именно в личном пользовании отдал, ни копейки не взял. Бля, круто. Все, поехали дальше, Чернышевск прямо. Все, на улице температура наладилась на 35-23, ну, витрина еще в холодильнике стала. Заправились на 1770 и плюс кофе. Адрес. Специально посмотрел Забайкальский, кра... Читинский район, С... сиро 2Е, ну и просто кафе. Сейчас пойдем очень сильно, очень вкусно кушать. Всем приятного аппетита. Вы же как раз любите, как я по пышком двигаюсь. Моему товарищу по моей просьбе принесли кусочек мяса 200 рублей. Представляете? Я вам в предыдущем показывал брауни мясо. Вот это разница в кафешках. Второе блюдо, картошечка. Мясо с картошкой и Сейчас мне скорее несут, уже, я уже заждался очень сильно. Я сейчас будку буду набивать. Я вот такая ореха у меня будет. В 2025 -м. Вот такая вот нахуй. серишный. Несут, несут, несут. Еду, бы она не подавать нам. Не скумны. Ага, да, спасибо. Вот она. Вот она. И говяжий бульончик, короче. Все, обедали, Бля, шикарно. 700 рублей. И, и за погоды я еще купил 200 рублей два пакета костей, короче, для собак. Ну, потому что очень жалко песиков. Сейчас каких-нибудь покормим, 100%. Мини-заправочка на 8, на 500 рублей. Бля, мы такие грязные. Потому что... Потому что дорога с нефтью в первую 80 километров, а здесь нету смысла полный баг заправлять. Что там. там по нашему тюнингу, все на месте все четко. Я, конечно золотые, да, ребят, руки у меня вообще просто все могу, умею, практикую. Поехали дальше. С Новым годом с наступающим. Бурятия уже начинает отмечать. 50 рублей, 50 копеек. 250 семечки, 120 кофе. Я забыл, мы же все считаем. Вот там чуть не дается. Сейчас скажу сколько. Промерз, пока заправился, в 95-м где-то 2500 короче, получилась а заправка. Вот Погода маленечко испортилась, так маленечко, совсем испортилась. портилась. Метель похожа. Только когда обгоняешь. Третий день проехали 1230 километров время уже 3 час ночи это все время вроде востока не переводил часы по местному если разобраться то без 15 час ну и выехали по 12 если я не ошибаюсь короче так погода пока радует минус 11 снежок ну, такой небольшой прошел Прекрасная кафешечка. Завтра его проверим. Не посещал еще ни разу, честно сказать. Ну а так, всем спокойной ночи. Получается, четвертый день в пути, в дороге. Сейчас. Держи, ну-ка, Масалыгу такую сможешь? Давай, моя. А ты, а ты тоже? Ты тоже хочешь? Давай. На, еще. Вот, доброе дело, сделано. Блядь. Иди, бери, бери. Можно? Давай. Спугал меня, блядь, забрал, прибежал, сука, кость у этой. Беги давай, ешь здесь, блядь. Вот так. Ну Там еще целый пакет. Спугал, думал, на меня кинулся. Жестко. она. Но... Просто прямо уехал. Лучше ребят. Перевара. А вот второй мой коллега, который отдал, тоже собаки это, просто он впереди меня едет. Такое счастливое утро у Песеля. Я опять друзей на трассе нашел вот этих двух замерзших. Ну иди сюда, иди сюда. Такой кусман мяса. Кому? Давай, ну. Ты моя. Давай, ты первый. Вот такая, нормально А ты иди сюда тоже, что ты? -то. Поменьше у меня Ну-ка, давай, давай, давай Не бойся На на будущее еще На Ты моя, да ты не бойся но. Иди, молодцы Приятно Делать приятно За <свят> Засранцы А этот куда-то, короче, в лес убежал. Скорее всего, может, шинки у него или что. Прям Кусман и туда на хода двинул. Кстати, смотрите, на улице такой, ну, прям скользко немного. И хочу сказать по поводу резины вот этой китайской. Тут, в принципе, держит нормально. Конечно, она там не претендует на то, что там в Кикноке. И тем более, эта липучка не там шипы, но держит в принципе уверенно. Когда я уже привык к машине, едешь 100-110 в повороте, ну нормально. Так что можете пользоваться свободно этой резиной на перегон по крайней мере, его точно хватит. Я не знаю, насколько по времени э, она проходит, но ну, сколько сезонов? Почему? Потому что она очень мягкая, действительно трогаешь. Даже э, в магазине стоит трианга, и вот это вот, я не помню, ну, видео вначале есть трогаешь разница ощутима потому что многие жалуются на то что мороз триангол дубеет и сцепление теряется полностью так к вечеру добрались я до кафе у петра 1200 заправка 1188, если быть точнее сейчас принять душ очень сильно хочется просто неимоверно да и наверное если поручится ну покушать само собой если получится, то добраться уже до Красноярска сегодня, завтра надо будет поставить машину на автовоз, микроавтобус, ну и домой. А так вообще посмотрим, как пойдет. Душа плачет. Здесь кто-то ремонтик сделал. пахнет свеженько. Единственное неудобно, что там общий душ на да. много кодинок. А дверь одна. Ну и ты пока моешься. вот это был помыть тоже, конечно, не мешало. Пока моешься, могут вещи твои стартануть. Я нашел еще один душ. Здесь душно на троих. А здесь душ на одному. Приветствую. Все, мыться. Все, поужинали, помылись. 700 рублей в копилку занесли. Попытались помыть стекло. Потому что руки и жопы. И едем дальше на Красноярск остался. Всем доброй ночи. Доехали до Красноярска, сегодня получается проехали. Сейчас скажу сколько. 1260 километров. Остановились. Ну не видно. Возле мойки. Завтра утром надо помыть вон автобус И Поставить его на автовоз, на Москву. Ну и домой двигаться. Все. Такой вот план. Ну всем опять доброе утро. Короче, переложили все вещи, все резины, бля. Виш, очень хорошая машина. Два комплекта колес здесь. Сейчас на мойку из клайера. Все, погнали уже. Отмываем, ставим на телегу. Все, привезли автобус. Сегодня нам даже очень сильно повезло. Скорее всего, он завтра уже выдвинется на Москву, вот на этой телеге. Ребят, погрузка здесь успеваем вместе с ними объявили короче с красноярска до москвы 50 тысяч рублей доставку и сторговались 45 ну наверное дурака хотели что прокатит не прокатит потому что мы до этого уже договаривались 45 говорили они ну и все отдаем сейчас документы сейчас точнее они уже оформляют и едем домой Он стоит красавец на улицах москвы ну все я надеюсь крайне крайняя трата с этого кафе мы начинали свое путешествие с этим кафе закончим обед и все уже до дома 520 рублей запишите все домой ну вот ребят очередное путешествие ну, подошел к концу в этот раз получилось 5 дней почему так долго в серии наверное видели маленько пришлось в Чернышевском становиться ну и отправляли машину из Красноярска вторую на автовоз все всем удачи всего хорошего во всех начинаниях подписывайтесь на канал кому интересно счастливо